Это иммунитет сразу поднимется, а живет и ваш тимус, ваша иммунная система вас вылечит, вас выведет, из, уберет все последствия. Это действительно не та болезнь, которая э, гарантированно полностью. Нет, из этого можно выйти.